Привет! Вы на канале TSEO. Это серия уроков о амигуруми для начинающих. В этом видео вы узнаете, как вязать воздушные петли. В предыдущем уроке мы с вами научились делать начальную петлю. Для того, чтобы связать первую воздушную петлю, вам надо вот таким образом уложить на левой руке если вы правша всю конструкцию с ниткой, то есть рабочая нить накинута на указательный палец, таким образом, что свободный конец нити свисает лицом к вам и обе нити лежат на ладони. Крючок вводим под рабочую нить от себя. Захватываем нить крючком и вытаскиваем в начальную петлю. Первая воздушная петля готова. Свяжем вторую петлю. Снова вводим крючок от себя под рабочую нить. Вытягиваем в первую воздушную петлю. Вытягиваем. Вот вы уже видите. Начала формироваться цепочка из воздушных петель. Продолжаем работу. Вводим крючок под рабочую нить от себя, захватываем, вытягиваем в петельку. Еще раз повторяем. Так, еще раз повторяем. Крючок вводим от себя под рабочую нить, захватываем ее, вытаскиваем в петельку крючок от себя под рабочую нить захватываем вытаскиваем в петельку и продолжаем этот процесс столько сколько требуется по вашей задумке или по описанию к тому что вы собираетесь вязать получается вот такая цепочка из воздушных петель вот так она выглядит с изнаночной стороны и вот так с лицевой. Жмите на мишку и подписывайтесь на наш канал. До встречи!